Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас сегодня в этом зале. Издавна женщина всегда мечтала о прекрасной, здоровой, сияющей коже. И корпорация Фу делает все для того, чтобы женщине выглядеть красивой, молодой, ухоженной. И вот новая визитной карточкой корпорации стала сыворотка, восстанавливающая сыворотка по с жидкими минералами. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Значит, 6 концентратов сыворотки, капсул концентрированных. Значит, каждая капсула содержит 117 жидких минералов, которых раздобыли до, из водорослей. Доктор Полинг дважды лауреат Нобелевской премии, исследуя несколько тысяч естественных смертей животных и человека, сделал потрясающее открытие. Он доказал, что смерть и увядание кожи связано с дефицитом минералов. Поэтому Восполнять в кожу минералы нужно постоянно, тем более, что с годами это свойство нашего организма теряется, и минералов бывает недостаточно. Корпорация Фухо разработала вот такую уникальную сыворотку. В каждой капсулке 200 капель вытяжки из водорослей, 117 минералов. Значит, разводим мы ее в чистой воде, то есть 40 мл, в таком вот пэт-флаконе, и... Соответственно, разводим по состоянию нашей кожи в зависимости от возраста. Вот, например, мне больше 50 лет, я развожу 20 капель на 40 мл воды. И в течение дня брызгаемся значит, вот этой вот сывороткой и орошаем свою кожу. Дорогие партнеры, у кого есть с собой сыворотка, возьмите, пожалуйста, сейчас мы проведем минуту красоты и покажем нашим гостям, как легко и радостно ей пользоваться. Наносим на кожу на расстояние 15-20 сантиметров и буквально в три приема, едини три раза с правой стороны. Эту сыворотку можно орошать и лицо, и кожу, и шею, и зону декольте. Эту сыворотку используют, она очень широкого спектра применения. Об этом поговорим чуть позже, а сейчас я вам покажу эксперимент, именно как воздействует сыворотка на нашу кожу. Итак, для эксперимента нам потребуется два бокала, чай, зеленый чай, палочки для размешивания и вода, чистая вода. Два бокала мы наливаем. Вот скажите мне, пожалуйста, в какой воде, Заваривается чай в горячей или в холодной? Горячий, конечно. А вот как вы считаете, возможно ли в холодной воде заварить чай? Нет, конечно. Ну, а, ну вот сейчас мы посмотрим. Значит, я в каждый бокал добавляю заварку. Это зеленый чай. Так, помешаем мы это. Так, ну вот посмотрите, что-то происходит, как вы думаете? Повыше поднимите. Надо помочь кому-то. Цвет. Поменялся немножко цвет. На уровне вот так. Сейчас мы в один из бокалов. Прям нальем сыворотки. Ничего себе! Что? Что? Что? Мы, теперь, так, мы теперь пить начали. И будем размешивать. Так мы здесь помешаем и здесь помешаем. И вот теперь посмотрите, как меняется вода в бокале. Алексеевна на уровне вот белого Сейчас. стены Экран, да. экрана. Сразу видно, видно да? рука закрывает. Руки уберите. Так а вот, вот. Сразу видно, видно? Да? Видно. Да, да, да. да? То есть сыворотка работает так, что а, за счет э, инфракрасных э, лучей, которые идут от минералов, идет высвобождение пигмента чая. Mm -hmm. Таким образом, э, в нашей коже также она работает, то есть э, улучшает обмен веществ и нашу кожу наполняет питательными веществами сиянием молодостью свежестью вот это наш первый эксперимент теперь второй эксперимент мы значит для него также нужны два бокала вода в один бокал мы наливаем воды вот чистая вода ее можно Сравнить с чистой кожей, да, с чистой, свежей, молодой кожей. С годами, к сожалению, женщины в своей коже накапливаются в коже женщин накапливаются токсины, загрязнения, и это, конечно, при, приводит к увяданию кожи. Поэтому, ну я так немножечко как сымитирую окислительный процесс. О, окислительный процесс. Нож, ножик было. есть? Подай. Зубами <смех> <смех> уже открывается терпение. Чуть добавим йода. Какой красивый золотой цвет получится. А -а -а. Опять а -а -а. пить будем, да? А -а -а. Пробовать. Помешаем. И теперь мы этот раствор оторьем в другой бокал. Ну да. Ну, примерно одинаково. Значит, в один из бокалов мы добавим сыворотку. Замерли женщины, потому что тут перерасход идет, я понимаю. Но у меня много ее. Надо еще добавить, а? еще добавить <с немножко. Ну, уже видно. Идет. Уже идет да, ага. Реакция. Ага. реакция. Реакция идет. Светается? Да. Видно-видно? Да, видно ее, конечно. Видно. Значит, да, сейчас оно еще подействует. И, значит, это говорит о том, что минералы, они способны освежать Значит, осветлять кожу. И вот, А щелочные да, реакция здесь спрашивают. Щелочные реакции. Да, щелочивает организм и кожу. Ну, надо, видимо, просто... Просто еще добавить. надо улетать, да. Она Ой, ну жалко, потом. Выпьем. Выпьем. выпим. Да, она практически идет, да? Практически осветительная реакция. Вот сейчас... Заветительная реакция прекратилась осветление. Тем самым мы теперь понимаем, да, как действует сыворотка на нашу кожу. Делает ее молодой, здоровой, свежей, и женщина возвращается в свои молодые годы, можно сказать, по внешнему виду. А вы хотите выглядеть в течение полугода, где-то вот на 5 лет моложе, да. использовать эту сыворотку? Вот наши партнеры многие пользуются этой сывороткой, и действительно результаты не заставляют себя долго ждать. В течение двух лет уже нам э, компания предоставила этот уникальный продукт, корп... значит, продукт корпорации Фухо, это восстанавливающая сыворотка с минералами. Э, здесь еще вот скажу, что используется технология ПЦР, полимеразно-цепная реакция, которая позволяет минералам, ну вообще полезному веществу, э, дойти до, глуб... до глубоких слоев кожи через дерму, через эпидермис, дерму и до гиподермы, делая кожу, значит, тур, тургор клеток, то есть она становится упругой, разглаживаются морщины, уходят пигментные пятна, и кожа становится молодой, здоровой и свежей.